Девушки, запомните, пока вы хотите походить по ресторанам, чтобы понять, стоит ли ложиться к мужчине в постель, мужчина хочет вас положить быстрее в постель, чтобы понять, стоит ли вас водить по ресторану.